Добрый день, меня зовут Павел Ковалев, я из города Смоленска. И хотел бы вам рассказать свою историю, как я создал парк из восьми автомобилей на данный момент. Я пробовал, ну, мой город где-то населением 360 тысяч человек, и получается так, что здесь инвестирование, наверное, немножко отличается от инвестирования в крупных городах-миллионниках потому что автомобили здесь ну, можно покупать дешевле и вот с чего я начал. Да, Разберем три стратегии. В итоге я пробовал три стратегии у себя в регионе и сейчас расскажу в итоге к чему я пришел. Первое это был у меня автомобиль Renault Logan 2013 года. Механика, ну, стоимость данного автомобиля была 300 тысяч рублей. Соответственно значит купил я его за кредитные денежные средства ну у меня был потреб кредит 20 процентов годовых значит ежемесячный платеж получался у меня где-то 6 700 6 500 вот. сдавал я этот автомобиль ну где-то 1000 1100 рублей в сутки. значит с вычетом кредита у меня получалось чистыми в районе где-то 26 тысяч рублей вот и ну, плюс еще к этому расходы на автомобиль но я сразу скажу, какие здесь плюсы и минусы тут показывается, что я взял новую машину 2000, ну, в 2017 году был новый автомобиль по доходности он опять же сразу вышел из автосалона он, ну, считайте, потерял там 15-20% но и сдавать его где-то можно, если это такси, то где-то 1400 в сутки. Если это простой человек, который берет на 1-2 дня, то можно 1500-1600 в сутки ну, сдавать этот автомобиль. В итоге я понял, что сейчас я пришел... Да, вот у нас доходность показывается, что общий доход в месяц 36 400, выплаты по кредиту 16 тысяч и амортизационные расходы, это там замена масла, э, и, и, и того у нас получается 17 400 рублей. Э, в итоге я сейчас пришел к такому выводу, что у меня будут автомобили, э, ну я буду искать стараться автомобили Hyundai Solaris в городе в своем, и чтобы они были трех 4 годовалые, потому что, как бы, это автомобиль, который, ну, он надежен, получается, если я его покупаю трех 4 годовалый, то он, ну, в цене уже, в принципе, не сильно будет падать, и спрос на такой автомобиль, он максимальный, вот, и доходность получается где-то порядка 50, ну, 50-60%, то есть в зависимости от... Того да от того, ну сколько вы сдаете автомобиль.